Хей, hey друзья, подошло время выпустить новое видео по танкам. Сегодня посмотрим, что из себя представляет новые XT скины и разберем все нюансы поподробней. А пока что давайте посмотрим на монтаж по новым скинам. No, dead, dead, dead, no, no, no. and the whistle go go. В общем, ситуация такая, что я как-то раз зашел на форум игры и начал искать информации о планах разработки на этот год. Там я увидел один из нескольких пунктов, и было написано, что нас ждут новые скины линейки XT с новыми эффектами. Я уж было обрадовался, что вот наконец-то введут что-то новое, но мне тут-то было. После выхода скинов, как оказалось, это были не новые скины, а тупо просто новая ревизия скинов. Я ожидал добавления новых XT скинов на изиду на вулкан шафт и остальные пушки и корпуса у которых нет xt скинов но если мы зайдем в магазин и попытаемся купить эти скины то получается что их цена равна тупо в два раза выше чем но с расстояния вы даже не будете знать у игрока обычный xt или зевс а заплатите вы полторы тысячи x кристаллов но подвох не в этом а скорее в том что если у вас есть хорент xt обычный и вам выпадает хорент xt зевс которого у вас и нет но вам дадут 60 тысяч синий кристаллов тут я вообще не понял в чем прикол по логике если так думать у меня нет этих скинов зевс но просто у меня есть обычные скины xt раз это разные контейнеры значит это разные скины Тогда какого фига мне дают синие кристаллы типа за предмет, который у меня есть? Хотя у меня его нет, а есть обычный скин. Вот в чем прикол? Раз это другой контейнер и другой скин, тогда дайте возможность зайти эти полторы тысячи кристаллов не получить этот грёбаный скин. Но нет, у тебя уже есть обычный скин, и ты не получишь скина, а пути 60 от Кассини. Дабы ты задонил нам еще раз. Вот не понимаю людей, которые платят деньги за такую хрень. Если бы это были реально новые, красивые скины, тогда может можно было бы и купить. Но тут у меня... Просто слов даже нет. Полный провал. В принципе, наверное, развитие игры закончилось два года назад, когда я ушел из игры. Видимо, меня не зря тогда перестало тянуть в нее играть. В общем, обновление было ни о чем. Отдельно хочу сказать спасибо Хелмору за помощь в съемках и предоставлению показа своих скинов. Надеюсь, вам понравилось, и вы оцените ролик лайком и подпиской на канал. Всем спасибо за просмотр. С вами был опять же Вейдер. Всем терпения в бою и до новых встреч.